В данном видео представлены фрагменты занятия по созданию чат-бота для продвижения партнерской программы Викроста в социальной сети ВКонтакте. Полная версия занятия доступна только партнерам Векроста, которая находится в чате тренировочного центра ⁇ Партнер ⁇ Социальная сеть ВКонтакте ⁇ она очень насыщена людьми, которые продвигают свой бизнес ищут работу. Я считаю, что вот мне очень здорово повезло, что я в ноябре 2019 года зарегистрировался, прошел по ссылке, зарегистрировался и стал партнером Викроста. Таким вот образом, я считаю, что мне очень крупно повезло, что я попал на эту замечательнейшую платформу век Викроста. Я считаю, что платформа Викроста, она как раз платформа номер один для всех сетевиков. Там очень классные инструменты. И те люди, которые приобретают эти инструменты, они очень довольны, работают, развивают свою, свою команду, строят свои дела и так далее. Чем мне нравится социальная сеть ВКонтакте? Она тоже имеет очень много всяких разных приложений, которые позволяют частично или полностью автоматизировать свою работу в этой социальной сети. Вот я сегодня вас всех познакомлю с одним из таких приложений, которое называется Sendler. Вот я вам сбросил эту ссылочку в чат, можете ей воспользоваться для регистрации в этом сервисе. Если вы решите все-таки строить своего чат-бота для того, чтобы продвигаться в этой социальной сети, он вам очень здорово поможет. В чем он поможет он вам будет отфильтровывать аудиторию и к вам уже будут приходить либо сразу будут регистрироваться либо вы будете связываться с ними то есть они будут выходить на вас через ваши контакты вы будете с ними беседовать но они уже будут прогреты это уже будет теплая и можно сказать горячая аудитория которая прошла прошла через ваш чат-бот они уже знают, что, чем вы занимаетесь, им это уже интересно, и вам остается только завершить сделку в свою пользу. Вот для чего нужны эти помощники. Они за вас, конечно, работу всю не сделают, но часть работы, которую самая такая вот нудная и рутинная, да, которая забирает очень много времени, если вот этот же клиент пройдет уже через ваш чат-бот, он уже либо... Отвалится сразу на этапе, так сказать, прохождения, нажмет кнопку Не желаю и там не участвую, и уйдет это. То есть это не ваша целевая аудитория. Это нормальное явление, этого бояться не надо. Это очень даже хорошо, что вы не будете тратить свое время на пустышку. Вы будете уже работать с теми людьми, которые уже целенаправленно уже зная, чем вы занимаетесь, они конкретно придут к вам в команду. А раз будет расти команда, значит, будет у вас расти ваш доход. Для того, чтобы создавать чат-ботов, его с личной странички создавать нельзя. Для этого нужно создать сообщество, то есть группу в конкурсе. Итак, смотрите, вот у меня группа. Как оформлять группу, это отдельная тема. Я вам скажу, в партнерском кабинете есть обучение Ольги Владимировны Олейниковой. Вы его, наверное, кто-то проходит, кто-то уже прошел. И там в этом обучении все рассказывается, как создается группа, как делается баннер для группы, как это все, все вот эти вот штучки оформляются, как настраиваются. И так. Итак, смотрите, чат-бот привязан к группе. Я сейчас захожу вот в этот замечательный сервис, который называется... Сендлер. Первое, что надо сделать, когда вы зашли в Сенлер, это подключить сообщество. Свое. Я вот все свои сообщества подключил. Ребята, для того, чтобы создавать чат-ботов или любых ботов, нужно уметь писать красивые продающие тексты, нужно уметь делать баннеры, нужно уметь работать и редактировать, писать, записывать видео, то есть работать в видеоредакторах, вот, уметь снимать хорошо видео, уметь снимать экран с экрана, то есть записывать видео с экрана и так далее. Но этими навыками, я думаю, вы сумеете овладеть. Ну, может, кто-то уже владеет, кто-то еще владеет, овладеет. С чего начинается создание чат-бота? Вот я сейчас покажу схему чат-бота, смотрите. Вот э, как выглядит чат-бот. Здесь есть начало. Вот так, смотрите. Начало, то есть это страничка входа. Где она находится, эта страничка входа? Давайте с этого начнем. Смотрите, страничка входа вот у меня. В группе. Нажимаем на начало. Открывается вот такой красивый баннер, который вы сделаете. Здесь вы напишите заголовок. Вот специальная партнерская программа, призванная помочь людям решения их финансовых проблем. И кнопочка ⁇ "Стань партнер, чат боты ⁇ Вы входите в эту вкладку. Для того, чтобы создать бота, вам нужно будет нажать вот И вот сюда пишем название бота. Ну и давайте я напишу тест, пример сохраняем Вот оно загрузилось. Вот смотрите, видите, начало положено. Первое сообщение, которое вы в этом боте будете открывать. Вот здесь открывается вот такая штучка, куда вы пишете текст сообщения. Можно сюда прикрепить фотографию, видеозапись, аудиозапись, документ и что-то другое, допустим. Вот отсюда с баннером мы зашли, создали, вот то есть у вас вот здесь на начале. Потом сюда текст сообщения пишите. Какой текст писать? Я сейчас на примере сегодняшнего бота, который я сделал, я буду все рассказывать. Я просто показал начало, сам механизм, начала создания любого бота. Первый шаг – это приветствие. То есть в любом боте, будь это бот в Телеграме, будь это бот в ВКонтакте или где-то в Ватсапе или в Фейсбуке, или в одноклассниках, или еще где-то. Всегда нужно начинать с приветствия. И мы должны вот э, с этой кнопочки «Да» перейти, так как мы там будем задавать вопросы, мы должны перейти на, на следующий шаг, который уже начинает прогревать. Вот это все подготовительная работа, вот это подготовительный блок. Когда человек обучается работать с вашим образом. следующий шаг это уже начало вашего рекрутирования открываем этот блок вопрос вот, ребята смотрите интересно, кнопка интересна. я сюда добавил ссылку видите свою визитку на век роста то есть он попадает вот сюда ко мне на визитку и здесь видите сколько способов связи со мной Следующему шагу. Итак, вот эти вот отрицательные результаты это тоже результаты. Мы их тоже не должны терять, мы тоже должны дальше с ними продолжать работать. Следующий блок, который, допустим, вот нажал он на синенькую кнопочку продолжить, он попадает на следующий блок. Следующий шаг. Здесь я ему предлагаю. Секреты, узнать секреты и фишки нашей специальной партнерской. О тех фишках и программе и здесь делится секретиками небольшими. Но это все сделано фрагментарно. Цель этого видео не рассказать все секреты, а именно вызвать интерес у человека, создать дополнительную мотивацию, чтобы после просмотра видео он захотел узнать все фишки и секреты и нажал вот на эту кнопку зелененькую «Стать участником». И включить микрофоны по очереди, только включайте. И скажите, пожалуйста, понравилось вам занятие или не понравилось. Пожалуйста. Допустим, вот Марина. Здесь Марина? Да, конечно, Марина очень-очень внимательно слушает. Геннадий, огромное вам спасибо. Как всегда, урок у вас очень насыщенный такой получился. Все до вот все-все вот до граммочки разжевали, показали на примере, куда где какую кнопочку нажать, где какой текст вставить, как ссылочки. Прям очень-очень прям вот насыщенный такой и очень интересный урок. Я большое-большое вам спасибо. Все понятно и доступно. Так, спасибо, Марина. Э -э, Анна, пожалуйста, я вас хочу послушать. Ваше мнение. Здравствуйте всем. Да, мне тоже понравилось. Все интересно, красиво. Ну, считайте, полезная, полезная для эта информация для вас была. Да, конечно, полезна для всех. Я так думаю, даже очень Я вопрос для... хочу задать. Вы будете пользоваться, использовать чат-ботов для продвижения сети ВКонтакте? Да, думаю, да. Да, да, не думаю, а даже да, буду обязательно. Ну, спасибо вам за ваше мнение, Галина. Галина написала, понравилось, и что-то стесняется включить микрофон. Ну, ладно. Спасибо вам за обратную связь. Мне это очень ценно. Я, ребята, только это начальное занятие, вводное, да? так сказать. Потом дальше мы пойдем, вот когда уже, сам, как это все подключать, как это все создавать, как это все соединять, это все, я все-все-все вам расскажу, поделюсь. Ничего сложного в этом нет. И вы каждый себе сделаете своего чат-бота, вот. И сможете спокойно ставить туда свои ссылочки, и рекрутировать свою команду партнерскую. Поэтому наша с вами задача – это приглашать клиентов. То есть, чтобы были не просто партнеры, которые к вам придут, а чтобы они сначала пришли и стали клиентами, то есть покупали, а потом уже к вам в команду. То есть здесь как бы двоякая такая задача, но мы ее с вами научимся и решим с помощью чат-бота. То есть уже помощник у вас будет, виртуальный такой помощник, который вам будет очень здорово помогать, подогревать, прогревать вашу аудиторию целевую да, и фильтровать. На сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо. До свидания.